головочки И... на территории Кстати, этого бассейна вот. В отеле есть два магазинчика, цены абсолютно нормальные, можно торговаться со всякими сувенирами, там халва вкусняшки всякие и с маслами. на <laughs> самом деле магазинов много ну немного их больше их 4 я просто два не показал один там с плавательными всякими делами вещами есть два рестор ресторана авиакарты если у вас в тур входит вы можете заказать здесь ужин только заранее согласовать дату на территории отеля есть Платные бары и рестораны Jolipub, вот такой вот он. Сейчас мы пойдем в китайский ресторан, мы выбрали. Это отельная награда, ТОП отель 2018. На всей территории несколько баров, бары разные с бесплатными напитками пиво и алкоголь разный В местной туре этот самый египетский